отвратительная жирная еда, вечно конкурирующие республиканцы с демократами, Байден с Трампом, санкции и гонка вооружений – это тот самый обязательный набор, который обязан ежедневно слушать из всех щелей уважающий себя русский про Америку. А теперь давайте представим себе, что мы на недельку выключили все интернеты, телевизоры и радио, выкинули наши газетенки, взяли телепорт и перенеслись куда-нибудь в Бостон, Майами или Сан-Франциско. И давайте трезво посмотрим оттуда на вещи, которые нас удивят и которым мы можем даже позавидовать. Банальная почта и доставка. Забудьте про ленивцев из Зверополиса. Почта на якобы загнивающем западе работает как часы. Все виды онлайн заказов и доставок, чего угодно, пришли к нам именно из США. И основой для этих сервисов стала именно безукоризненно быстрая почта. Большинство товаров попадает именно к вам домой. Либо в почтовый ящик, либо, если что-то габаритное или хрупкое, приносит почтальон. Там он вполне себе уважаемый член общества с приличной зарплатой. Важные документы американцы тоже доверяют почте. Бумаги от юристов страховой и налоговой, преспокойно дожидаются своего владельца в почтовом ящике. Ничего с ними не случается. Американцы буквально все отправляют и принимают по почте. Именно из-за жажды продавать все, что долго лежит и занимает место и стал когда-то столь популярен eBay. Если у тебя лежит что-то подозрительное напоминающее хлам, для кого-то это может быть пределом мечтаний и кто-то готов за это выложить пару портретов американских президентов. Все русские в курсе, что экономика США загнивает. Там сплошные пузыри и шаткие конструкции. Так что скоро все полетит к черту на куличке. А может и не полетит, а поедет. Потому что ехать, друзья мои, есть на чем. Когда смотришь на американский автопром, не завидовать невозможно. Кадилак Escalade, Jeep Grand Вагоньер, Ford Explorer. Chevrolet Tahoe. Lincoln Навигатор, Dodge Durango, а как вам малыш GMC Yukon? Не хотите внедорожники? Вот вам семейный минивэн Chrysler Pacifica. Вот заряженный Dodge Challenger или Charger. А уж для любителей раритета нет мечты слаще, чем розовый Cadillac как у мамы Элвиса, или такой милый сердцу Pontiac GTO, не говоря уже про Chevrolet Impala. Пикапы. Это вообще отдельная история. Когда я приезжал в Америку, то постоянно провожал эти тачки взглядом. Вот вам Dodge Ram TRX 2021 года. Вот вам футуристическая Tesla Cybertruck. Вот GMC Sierra. Вот Rivian R1T. А еще американцы не выкидывают свои старые тачки на свалку. Они их модернизируют, тюнингуют, добавляют к ним приставку ретро и вуаля америка в принципе считается родиной гаражного ремонта так что чем меньше электроники в американской тачке, тем проще ее ремонтировать и тем дольше она может служить рукастому владельцу и тюнинговать свои тачки американцы начинают еще в юном возрасте как вы знаете права в америке получают в 16 лет и поэтому старшеклассники могут легально приезжать на уроки на машине и удивитесь но в американских школах есть даже программы по тюнингу автомобилей эдакая замена нашим урокам трудов где благодаря лобзикам отверткам мы снабдили скворечниками все дворы города видео обзор на одну из таких школ академия фокскрофт вы можете посмотреть на моем втором youtube канале Smaps. линк в описании и для начинающих водителей юнцов в америке купить первую подержанную тачку вопрос нескольких сотен долларов которые вполне можно заработать на летних каникулах да друзья в америке школьник за лето может реально заработать на тачку не верите смотрите мой выпуск про работу в америке где не нужны особые навыки линк будет в описании Дороги. Конечно, любые самые навороченные тачки ничто без хорошей дороги. Уровнем дорог американцы могут похвастаться с Германией или Арабскими Эмиратами. Главное отличие американских дорог состав и способ строительства. Все главные шоссе здесь это Interstate Highways и US Highways. Делаются из бетона, а не настилами асфальта. Да, это более дорого и заморочено. Прокладка дороги может занимать два месяца упорной непрерывной работы без перекуров, а окончательно сохнет бетон вообще месяц. Однако такой бетон более долговечен. и прочь выдерживает нагрузку любых грузовиков даже на нагруженной трассе. Для американской дороги срок службы в 30 лет вообще семечки. Еще два раза по столько простоит. Всезначимые автомобильные дороги США образуют национальную систему межштатных и оборотных автомагистралей имени Эйзенхауэра. Кстати, эта система – самый дорогой строительный проект со времен египетских пирамид. Еще два небольших, но до жути полезных бонуса, которые отмечают все русские и не только водители в США – это рельефное полотно. Во-первых, на обочинах здесь симметрично Каждые один-два сантиметра нанесены специальные выбоины. Если начинаешь съезжать, трясти будет неимоверно. Очень полезно в темное время суток и для уставших засыпающих водителей. Затрясло, выворачивая обратно на дорогу и ищи местечко передохнуть. Во-вторых, светоотражающие полосы прямо на дороге. Опять же, в темное время суток с ними намного легче ориентироваться. Ну и кратко выскажем мысль, которая вообще-то тянет на отдельное видео. Правила дорожного движения и знаки дорожного движения. Здесь все намного проще, чем в РФ. Если вы знаете английский, на зачаточном уровне считайте, что знаки в США вы прочитаете. Все дело в том, что многие из них не сложно символьно зашифрованные, а практически словесные. Dead end – тупик. Ехать смысла нет. Стоп – понятно каждому. No turn right – здесь нельзя поворачивать направо. И так далее. Радео, Ранчо и ковбойская вся эта культура. Представьте, как где-нибудь на задворках Ставропольского края идет в кроссовочках Абибас, пастух Ваня и гонит свой скот на закате в близлежащую деревню. А дали бы сейчас нашему Ваньке американскую грин карту отправили бы в Техас, надели бы на него ковбойскую шляпу с загибающимися полями, кожаные запоги вестерны и дали бы гитарку, чтоб кантри играл вечерком и не тосковал по родине. Красота! Свою исконную культуру, которая во многом происходит со времен Дикого Запада, американцы обожают, блюдут и защищают. Это действительно весьма любопытная, пусть и не длинная, эпоха, полная уникального стиля, музыки, даже кухни, в которой переплетаются южноамериканские и европейские традиции. Эта культура очень маскулинная, транслирует образ настоящего мужчины, пусть грубоватого, не слишком чистого и ароматного и трезвого, зато непримиримого борца за честь и достоинство, за свой край и родину. Большой плюс именно в любви американцев к своей истории и культуре. Любые клерки с Бруклина рады приехать в отпуск на ранчо, переодеться в кожаные штанцы, научиться бросать лассо, а по вечерам слушать кантри со стаканчиком бурбона. Сколько в вашем окружении найдется русских, которые предпочитают в зрелом возрасте проводить каникулы в деревне за традиционными ремеслами и поднародные песни? Тот -то же. Ипотека. Стоимость дома в США, если сопоставить с уровнем зарплат, гораздо доступнее для среднестатистической семьи, чем в России. Но и этим подъемные суммы американцы предпочитают платить не сразу, а берут ипотеки. Еще бы не брать с такими-то условиями. Средняя ипотека в США равняется 3,5%. В 2020 году ставки упали до исторического минимума 2,72% по большинству займов. Первоначальный взнос обычно колеблется от 10 до 50% от общей суммы, но можно обойтись и без него. Берут обычно на 15-30 лет. Кредит на недвижимость, он же ипотека, в США называется Mortgage. Есть с фиксированной ставкой Fixed Rate Mortgage. FRM. Есть с плавающей Adjustable Rate Mortgage. ARM. Плавающая более выгодна банкам, потому 75% американцев предпочитают фиксированную. Так как американцы неплохо финансово образованы, особенно относительно россиян, то банки ведут отчаянную борьбу за клиентов. Удобных, выгодных предложений с разными плюшками – пруд-прыди, чем только к себе банкиры не заманивают. А уж получить отказ в ипотеке – это нужно совсем быть бомжом без рода и племени. Особенно учитывая то, что при рассмотрении заявки учитывается любой ваш доход, а не только официальная зарплата, как в России, и дивиденды от акций, и регулярные подарки от доброго дядюшки Скруджа и рента от сдачи жилья и пенсионный, да что угодно. Отдых по-американски. Еще одно умение, которое у американцев не отнять, это умение отдыхать. И отдыхать на любой вкус и масштаб. Хочешь азартные игры? Дуй в Неваду, в Лас-Вегас. Об этом у меня, кстати, есть целый американский выпуск. Хочешь американские горки в сафари-парке? К твоим услугам Бушгарден в Тампе. Любишь мультики Микки Мауса? Дуй в Дисней Уорлд, в Орландо. И это далеко не все, чем может побаловать нас Америка. Здесь есть курорты и пляжи, которые в легкую могут конкурировать с Таиландом, Доминиканой или Мальдивой. Пятизвездочный курорт The Satay в Майами-Бич или Little Palm Island во Флорида-Киз, Post Runch Inn Big Sur в Калифорнии, а курорт Амангири в штате Юта и подавно напоминает что-то из фильмов Джорджа Лукаса. Американские аптеки. Если в США вы нашли аптеку, считайте вы спасены в любой сложной ситуации. Здесь в аптеке можно купить не только бинт и перекись водорода, но и почти все, что нужно любому homo sapiens. Напитки, закуски, низкопортиющаяся еда и полуфабрикаты, мелкая бытовая личная техника, включая богатый ассортимент мобильников, одежды и обувь, посуда и бытовые мелочи, бытовая химия и косметика, средства для личной гигиены, книги и журналы, сувениры и путеводители. Все. Вообще американцы любят стирать Грани между разными типами магазинов. В любом супермаркете у них можно найти витамины, лекарства не по рецепту, типа антигистаминов, от аллергии и спортивное питание, но аптеки поистине универсальные магазины и лучший друг человека. Отношение к детям в США. На детьми в США буквально трясутся, но делают это не так, как отдельные заполошенные мамаши на детских площадках, а на государственном уровне. Любая обида или угроза в сторону ребенка, не говоря уже про преступление, отягчающие обстоятельства такой степени что не отмоешься никогда пропажа чада даже случайно заблудившегося в магазине тревога самой первой степени практически во всех заведениях а не только в кафешках есть детские комнаты а крупные компании и вузы устраивают у себя детские сады для детей сотрудников и студентов причем зачастую бесплатные да друзья вы не ослышались для студентов потому что в америке многим студентам далеко за 30 и у многих из них есть дети и многие из них получают не первое высшее образование на детских площадках ведется самый стойкий контроль безопасности и упаси вас бог не остановиться за желтым школьным автобусом когда у него горят красные сигнальные огни это значит что он высаживает принимает детишек и обгонять его в этот момент уголовное преступление если вам интересно как устроена учеба в америке да и в целом за границей заходите на наш канал Smaps education где вы найдете огромное количество роликов из зарубежных учебных заведений а кто из нас в детстве не мечтал оказаться в диснейленде здесь и мир Волта диснея вроде как самый большой в мире и universal Studios в Голливуде и огромный Леголэнд в Калифорнии и волшебный мир Гарри Поттера в Орландо и знаменитый парк развлечений Six Flags. А сколько еще парков развлечений поменьше? А сколько аквапарков и океанариумов? Воистину, здесь умеют развлекать детей и дарить им мечту. Образование в США. Давайте честно, друзья. Американское образование нас обскакало давно и безнадежно. Университеты в США смело взбираются на вершины рейтингов. Из топ-10 в мире больше половины американских. А уж условия их частных школ нам даже и не снились. Лучшее оборудование. Лекции от сильных и известных мира сего. Огромные территории. Спорт практически на профессиональном уровне вместо унылой физры и крикливого физрука. Кампусы на уровне приличных отелей. Лекторы, нобелевские лауреаты и всемирно известные ученые доступ к реальным стажировкам в том числе и за границей крепкая студенческая комьюнити со своими традициями развитая система студенческих кредитов можно посмотреть официальные сухие цифры можно посмотреть реальные отзывы от родителей и детей все говорит о том что образование в америке на вершине мира и в отличие от наших их аттестаты и дипломы действительно котируются в мире отучился там для тебя открыты буквально все двери